С вами Кассандра. Большое спасибо, что посещаете мой канал. Буду благодарна за лайки. Итак, в этом гадании будет три номера гадание прогноз под названием «А что карты говорят?». Просто, скажем так, спонтанно я вы, выну карты и дам какое-то напутствие, какое-то объяснение про насущность, про, про данную ситуацию. Какая-то будет вам подсказка, да, скажем так. Итак, начинаем. Итак, если вы выбрали этот номер, я начинаю. Что же вам карты говорят? Так, что же вам говорят карты? Вам карты говорят, что в каких-то напряжениях Происходит тщательный самоанализ, тщательное понимание ситуации, скажем так, и это очень неплохо в вашей ситуации, потому что у вас выкристаллизовываются какие-то ценности, какие-то ваши цели. Даже если вас кто-то сейчас подкусывает, упрекает, у вас сейчас такой период, сейчас. Период э, ну, и вашего нежелания быть в каком-то обществе может быть, и э, у вас ощущение, что общество вас недопонимает, не все ваши тексты схватывает на лету, как было раньше. Но в этом надо понять, в этом своя изюминка. Сейчас вы внутренне себя по-новому изучаете, учитесь посмотреть на себя с другого, скажем так, ракурса. как Нам сложно на себя посмотреть со стороны. Скажу так, что э, впереди, вот и может быть в ощущениях каких-то, каких-то вот таких, что определенные сложности, напряжения ждут впереди. Ничего страшного, вы их, э, вы их пройдете, вы с ними справитесь. Карты говорят, включать тщательность, обращай внимание на мелочи. Может быть, да, не так все просто, но хватит себя жалеть. Карта смерти второ, Смотрите, как я вот на трех колодах. Астрологическое, Таро и Горбатые. То есть такие целостные информации выцепляем самую суть, самое зерно для вас. То есть, если сейчас у вас период молчания, вот этот карантинный такой, мало общения, э мало, может быть теплоты общения, может быть даже так скажу, ну это не смертельно, это вас внутри даст росточек такой рост какой-то новой вашей части характеристики вашего нового я, которое более устойчиво к стрессам, которое более умеет что-то ждать, умеет выжидать, такое что-то, как от гепарда. Он сидит, выжидает, как кошка, а потом прыгает. Что-то гепардовское в этом есть. Хочу сказать, что, может, в ближайшие недели даже не порадует вас какими-то событиями, но если произойдет опасность какая-то, то, то э, ангел будет вас... Вот не зря тут карта фортуны легла в среднем ряду. Ангел будет вас вытягивать за уши, будет помогать. Но, во всяком случае, это есть предупреждение, какой то опасность связана с чем-то воздушным и с чем-то железным. То есть это и машины, и механизмы, вот что-то такое. воздушное, кстати, это даже и лифт, плюс механизмы, да? Давайте правильно расшифровывать все-таки то, что нам дается информация. Чтобы вы зря, как говорится, время на меня не тратили, а получали зерна того, что вам надо. И... Самые такие из этого ряда, самые бытовые карты – это горбатые, за что их люблю. Они рассказывают про бытовушность. Самые бытовые карты говорят, что э, не лезь на рожон, в теме любви не ищи. В ближайшую неделю полторы не ищи очень такой пламенной, яркой любви. Может произойти самообман, получишь не то, что хочешь. Не зря карты говорят тщательно обращай внимание на что-то очень тщательно потому что может быть такой какой-то сейчас период вам хочется ворваться войти в другую ситуацию в новые отношения может быть это сейчас вот одиноким говорю но что-то не так потому что карта идет не судьба в любви не сложение любовной ситуации значит дорогие мои уходим в себя уходим в себя как в персону и Тут еще у меня есть такие тайные карты, посмотрю. Уходим себя как в персону, там подсказочка у меня лежит. Э -э, изучаем себя, может быть, может быть, тут надо вам сейчас из себя вынести щеткой, как бы вымыть, может быть, промыть святой водой изнутри, из, из, из своей души какую-то обиду, которая к вам прилипла. Может быть, она тоже работает как канат-резинка такая, которая вам не дает впереди идти вперед, дышать, как говорится, широкой грудью и радоваться жизни и по-новому, и с каким-то допуском на доверие смотреть на будущих своих партнеров. Вот, дорогие мои, такая тут подсказка вам, такой прогноз. Итак, дорогие мои, если вы выбрали вот этот номер, я начинаю. О чем же карты говорят? О чем же они хотят вам сделать подсказки? Что-то они хотят, что-то они вам сигналят, мои карты. Давайте посмотрим, о чем же они сигналят, мои карты. Интересно. Так. И... Как я говорю, умеющий уши да услышит, у имеющий глаза да поймет и услышит, и все поймет. Итак, ну, во-первых, хочу сказать так, что сейчас, возможно, вы находите стадии переговоров. Если вы находите стадии переговоров, стадии поиска каких-то партнеров, каких-то друзей, каких-то напарников, напарниц, то может немножечко... Этот период надо 4 дня, может быть, подождать. Вот прямо сейчас что-то не склеивается. Ну, не так идет, как хотелось бы. Потому что легла карта судьба, карма как бы перевернутая карта, да. То есть, какой-то очень. Вы сейчас находитесь в воздушной в болтанке такой воздушной, эм, как сказать правильно, ну как в подвешенном состоянии. Даже если вы пишете письма, смотрите, как интересно, да. Даже если вы пишете какие-то письма, имейлы или смски строчите, что-то идет не так, не так, как хотелось бы. Но через пять дней, ну, грубо скажем, в районе недели вперед, скажем так, нужное правильное письмо придет. Скорее всего, может быть, оно будет и от женщины, или это будет письмо... Не обязательно, даже если, если не от женщины, то оно письмо какое-то успокаивающее вас, дает, которое дает статусность. Когда даже друг может, или друг, или кто-то захочет вам помочь пойти навстречу, наконец-то как будто вас услышат, да, у, у, имеющий уши, да услышат. Почему вначале так фраза тут летала. То есть свою информацию ответ на свое письмо ответ на свой важный вопрос вы получите есть два подтверждения этому и это меня радует то есть прямо по курсу у вас есть это слияние то о чем вы мечтали то что вам нужно то, что вам важно в это слияние может быть не сразу но будет входить и тема подписания чего-то то есть вас возможно вы вольетесь в коллектив, коллектив что-то хорошее для женщин хочу сказать что ближайшие три недели у вас период те кто выбрал вот этот номер и смотрит это видео а что же карты вам хотят сказать период такой счастливый. Период, когда можно забеременеть. Период, когда вы чувствуете свой статус в семье. Период, когда, ну, может быть, надо как-то с родителями или с родственниками немножко сдвинуться, ну, ближе, еще чуть-чуть ближе. Может быть, какой-то родственник хочет к вам все-таки приехать, доехать в гости. То есть, смотрите как. Сейчас туго, дальше хорошо. Мне больше всего нравится, что э, в моих любимых астрологических э, легла карта Ангела-Хранителя или Селены, если хотите. То есть Селена будет облагораживать ситуацию, осветлять ее, выплюсовывать, скажем так, плюсы какие-то важные вкладывать ситуацию, Ну, в общем, скажем так, помощь. По-любому, еще раз напомню, что м -м, женщина может, захочет и сможет вам помочь. По-любому хочу сказать, что впереди у вас период повышения вашей статусности. И такое маленькое напутствие, что на радости, на счастье вот того, что происходит то, что вы хотите. Ну, могла бы так сказать, что живи правильно, не поддавайся каким-то грехам. Это говорит о том, что через полтора месяца у вас произойдет какая-то ситуация проверочного характера. Это когда уже демон начнет как бы вас рассматривать. Вот не зря у меня тут лупа лежит, да, будет рассматривать вас в лупу и смотреть, а где же ваше слабое место, а может быть вас сковырнуть с какого-то такого правильного пути, удачного пути, карьерного пути. Может это семейный путь, но он по-любому вас, у, как сказать, он вашей позиции укрепляет. Вот такая была от меня такой прогноз от моих карт. Итак, дорогие мои, если вы выбрали этот номер, я начинаю. Так, я начинаю, дорогие мои. Ох, карта денег, она всегда нам, нас радует. Даже меня радует за вас. Уважаемые мои, как всегда напоминаю, что очень личной информации, какие-то там... Разгадка семейных тайн или что-то такое. Или, может быть, вопросы к умершим даже предкам. Можете по этим темам всегда ко мне обращаться. Мы сейчас будем смотреть, а что же вот в данный момент, что же вот такого карты хотят мои карты вам что-то прозвонить, на что-то обратить внимание. Сказать, обрати внимание вот тут, что ж тут такое. Итак, сейчас, вот прям сейчас, может быть, вам кажется, что-то зажато, но на небесах э, формируются большие важные события. Эта карта, ее можно считывать и как много событий, и как много общений, потому что если вы сейчас зажаты, то это будет эффект пробки из бутылки шампанского, и все как-то покатится, полетит, побежит, и все так быстро-быстро начнет происходить. Но во всяком случае, если вы сейчас думаете о правильности, о нужности, о каких-то путях добывания вами ваших денег, скажем так, это правильный период. Просто эта ситуация, если не начнет через неделю, скажем так, происходить, чуть позже она все равно произойдет, потому что в астрологических картах, смотрите, две карты белые, это, скажем, не совсем белые, но все равно, все равно это сильная очень карта. То есть у вас будут ситуации, если можно такое слово сказать, убыстряться, увеличивать скорость, прямо даже очень, даже до перегрузок. Потом, я думаю, что вот, вам надо разрулить ситуацию какую-то, прожить ситуацию рядом с мужчиной. То есть, дорогие мои девушки, женщины, если у вас были какие-то разборки с мужем, кто уже в семье проживает, то вы их сможете вполне-вполне, ну, вы их разрулиться, скажем так. Произойдет работа над ошибками, может, даже вслух. Если вы еще не познакомились, то вот вам на ближайший момент наперед. Вот прямая карта мужчины. Хорошая карта, такая серьезная. Такая властная. Может быть даже мужчина, который как начальник вас принимает на работу, допустим. Или мужчина как начальник вас приближает к себе. Очень интересно. Во всяком случае, я думаю, что если это знакомство обязательно хоть насколько-то этот парень должен стать быть э, старше вас может быть первый момент вам придется немножко сыграть какую-то роль но потом ничего страшного как бы все нормально из грустного скажу так что через три недели ну где-то так с момента просмотра этого видео хотя я не люблю вот именно в этой вот в этой концепции, скажем так, тут вот наперед прогнозировать, просто хочу огласить то, что есть. Третья карта, Марс ретроградный, Марс злой, Марс упрямый. То есть, если вы с парнем познакомитесь, там дальше он вам немножко покажет свой характер, да, но вы с этим разберетесь. Если у вас с мужем улучшится ситуация, то потом он немножко побыкует что-то. Если со здоровьем были проблемы, сейчас улучшатся, то через две недели, через три, обрати внимание на свое здоровье, не перенапрягайся, не рискуй. Если не, за... не закончился еще, извиняюсь, карантин, без маски никуда не ходи, потому что злой Марс, он может дать и проблему, он может дать и здоровье через перенапряжение, через внедрение в организм чего-то ненужного, скажем так. Я уж так открыто, но... Не вижу, что какой-то там, ну, могут быть препятствия, да. Вот есть тут одна подсказка, может быть препятствие в теме вывих ноги, допустим, да. То есть смотрим под ноги, аккуратно ходим, будет набирать скорость вся ситуация, вот. И когда мы, так сказать, вперед летим на крыльях своих идей и чего-то там такого, Пожалуйста, берегите свое здоровье, сильно не спешите, не спешите. Потому что какие-то важные события, они уже сформулировались сформировались для вас. И сформулировались как темы, как цели. И сформировались, потому что вы засучите рукава и очень реально возьмете за свои дела. Единственное, тут такая подсказка, что вот эта карта, она говорит о том, что... И мы можем взять чужое, и чужие могут взять наши, наши. Да? Тут надо вот понимать, что же наше. Да, может кто-то позарится на нашу любовь, допустим. Кто-то может позариться на наше добро. Ну, может быть, там будете выбирать, кого вам в гости впускать, кого не впускать, потому что... Ну, потому что... Есть еще тут такая подсказка. Обрати внимание на свой дом. Это вот из-за мельницы. Да? Задержись в своем доме. Я помню, вы сейчас, наверное, смотрите это видео. Может, вы уже в нем и задержались. И Да ладно, но задержись в своем доме и дай своему дому что-то... Вот правильно сказать. Дай своему дому какой-то... Разбери какой-то угол. Дайте ему кусочек уважения своему дому, как вот как живому существу. Ваш дом что-то просит. Вам лучше знать, что там остановилось, что там застряло. Может быть, недоделанный ремонт застрял, что же там произошло, происходит в вашем доме. Может быть, надо обратить внимание на окна, почини окна и входные двери. Ну, как уважаемый Павел Глоба говорит, что входные двери относятся к знакам бесы. Это вам такая информация, если вы меня смотрите, люди знака весы, у вас всегда должны входные двери быть вот так, вообще в прекрасном состоянии, если вы хотите, чтобы у вас прекрасно шли дела. Вот такая была, был такой прогноз, была такая информация вам от Кассандры. Ставьте лайки и до встречи.